У нас ровно 11 часов, мы рады еще раз всех приветствовать. Меня зовут Оксана Нестатенко, я являюсь исполнителем директором Агентства социальных инвестиций и инноваций. И сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы поговорить о продолжении нашего прекрасного начинания, которое мы запустили в прошлом году, и сегодня совместно с нашими коллегами из Высшей школы экономики и представителями сообщества некоммерческих организаций и социальных предприятий мы вместе с вами попытаемся разобраться, нужны ли студенты и некоммерческие организации друг другу, и как можно материализовать, в принципе, да, ту ценность, которую студенты могут предложить в своем лице некоммерческим организациям и социальным предпринимателям. Мы построим работу таким образом, что сейчас наши эксперты выскажутся достаточно... Кратко и быстро по ряду вопросов мы еще раз расскажем о том, что такое конкурс. Мы вкратце пройдемся по результатам прошлого года, потому что, возможно, те из вас, кто сейчас еще думает, это а нужно ли вам во все это как-то ввязываться да, и тратить ваше время. Вы, соответственно, можете подчеркнуть какие-то очень ценные идеи, которые возьмете в работу и придете к нам в конкурс. Да? И потом мы, естественно, будем рады ответить на ваши вопросы. И на ваши вопросы. И я сейчас хочу представить тех экспертов, которые сегодня будут с нами. Это Шадрин Артем Евгеньевич, директор Института социально-экономического проектирования Высшая школа экономики Москва. Это Марина Дадонова, ответственная секретарь комиссии по социальному предпринимательству «Опора России». Анфиса Дмитриева, руководитель волонтерского центра Высшей школы экономики «Москва». Илья Сидлина, ведущий эксперт Института социально-экономического социально проектирования Высшей школы экономики. И Магдалена ГАИД, руководитель лаборатории в репутации высшего образования Высшей школы экономики «Санкт-Петербург». Вот я сейчас Сейчас хотелось дать слово Артему Евгеньевичу для того, чтобы, наверное, как-то Артем Евгеньевич мог поделиться тем, что уже наработано, да, и какой-то экспертной своей позиции по поводу вообще взаимодействия университетов и некоммерческого сектора. Спасибо большое. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, вот по Эдемиру, он несет за собой очень серьезную такую большую сверхзадачу, связанную с формированием культуры и практики продуктивного, содержательного взаимодействия университетов и некоммерческих организаций и социальных предприятий. Этот формат взаимодействия он по-настоящему выгоден, привлекателен для обоих сторон. Для университетов это возможность постановки задач для студентов в рамках формата проектного обучения. Что очень важно, чтобы задачи были, с одной стороны, профессиональные, то есть они востребовали бы профессиональные компетенции будущих выпускников университета и, соответственно, стимулировали их для углубления этих знаний, их прикладного характера. Во-вторых, чтобы они мотивировали, чтобы они действительно приводили к значимому результату и над ними было интересно работать. Ну и, соответственно, чтобы они позволяли обогащать практический опыт, практические знания студентов и их вовлечение в культуру социальной предпринимательской деятельности и коммерческих организации. С другой стороны, этот формат интересен, на мой взгляд, и НКО, и социальным предприятиям, потому что он позволяет, с одной стороны, как бы сразу же использовать потенциал студентов-участников проекта для решения непосредственных задач, которые стоят перед организациями. Это могут быть самые разные задачи. Это и там, если брать социальную работу, это могут быть студенты социологии и психологи. А если это могут быть, это может быть формирование каких-то технических решений. Здесь могут привлекаться студенты там с области информационных технологий, инженерной специальности, это могут быть решения, связанные с. Очень востребовано, как казалось, результатом прошлого конкурса, продвижение в СМИ, в средствах массовой информации, в электронных сетях, информацию о проектах, которые реализует некоммерческая организация, разработка и запуск коммуникационной стратегии, пиар-сопровождение. В общем, это тоже очень серьезный и значимый фактор с точки зрения файндрайзинга, с точки зрения в целом успешной реализации проектов, формирования позитивного образа организации установить коммуникации тоже большая сфера которая в рамках проектов может быть реализована поэтому вот формат был предложен формат конкурса который позволяет выявить проекты наиболее интересные и профессионально подготовленные конкретные с точки зрения установки задач которые можно было бы напрямую значит, уже рассматривать как задачу собственно, для проекта обучения студентов. И одновременно ну, мы посмотрели, очень важно, чтобы изначально а, те а, МКО и социальные предприятия, которые участвуют в конкурсе, принимали бы на себя а, обязательства, связанные с со, а, а, сопровождением проекта. Потому что, и чтобы проект был удачным, надо получать фидбэк обратную связь от заказчика. С другой стороны, это должна быть не просто оперативная оценка результатов, но и действительно в эту работу. Собственно говоря, это один из достоинств формата проекта обучения, когда профессионалы, организации заказчиков, в качестве менторов, вовлекаются в реализацию проекта, и поэтому, чтобы такие условия соблюдались. К сожалению, были отдельные случаи в рамках нашего реализации первого конкурса, когда некоторые знакомительские организации, власть на занятость, откладывали что в долгие в коммуникацию, и это вот оказалось достаточно значимым риском успешности проекта. Это, конечно, были исключения, но мы решили, что называется, поселить столомку, и сразу такое условие о том, что Организация значит, участия конкурса в случае победы такое на себя обязательство принимает достаточно оперативно значит, коммуни... реагировать и давать обратную связь на те... А, там промежуточные результаты по реализации проектов которые идут со стороны исполнителей. Также мы, что называется, сили соломку под сроком, потому что в э, университетах очень достаточно многих университетов достаточно жесткий график распределения задач, проектов, он происходит в сентябре, поэтому мы объявили его немножко раньше и проводим, подводим итоги, там планируем в середине августа, чтобы успеть э, с э, проекта победить э, от организации победителей, включить в цикл значит, согласования тематики студенческих проектных работ, чтобы вписаться в осенний семестр, значит, и студенты могли бы это успешно вписать в свои планы, учебные планы. Что еще хотелось бы сказать? Мы очень, да, вот результаты прошлого года у нас было, в прошлом году проняло участие 60. Организации в конкурсе 30 было признана победителями. Вот ряд успешных проектов. В рассылке, к сегодняшнему, о нашей встрече, была ссылка, может быть, еще раз ее в чате опубликовать на материалы сборника вот, успешных проектов, которые были реализованы по результатам первого конкурса. И мы, конечно, рассчитываем на то, чтобы информация о этом конкурсе получила достаточно широкое распространение через наши ресурсные центры, через университеты, в которых есть широкая партнерская связь с некоммерческими организациями социальными предприятиями, вот с опорой России, как профильной организации поддержки малого и среднего предпринимать свои другие бизнес-объединения. Поэтому, ну, на наш взгляд, это действительно такое хорошее подспорье для некоммерческих организаций социальных предприятий с точки зрения формирования такого дополнительного потенциала для своего развития, который, вот говорится, что ресурсов часто не хватает. Вот это вот ресурс поддержки со стороны квалифицированных студентов, которые готовы прийти на помощь, это, мне кажется, хорошая подстория в практической деятельности. Ну и я начал с того, что это такой краткосрочный, непосредственный результат, есть результат более долгосрочный, это благодаря вот налаживанию коммуникации, практической коммуникации с университетами, это возможно, и более широкая партнерская между НКО-ССН предприятиями и вузами, например, через прохождение практики, стажировок студентов и привлечение выпускников в качестве, возможного будущих сотрудников НКО-СН предприятий. С точки зрения запуска волонтерских проектов, причем студенчество, может быть, и проекты про бонус преподавателям, ночным сотрудникам университетов, тоже, возможно, интересная содержательная история. Я думаю, что Анфис Дмитриев об этом расскажет, как руководитель волонтерского центра Высшей школы экономики. Ну и опять же мы видим практика, когда формируются целые центры как бы компетенции на базе университетов, когда нас реализуется практика, когда фактически интеграция структурного подразделения университета и ресурсного центра поддержки НКО. Вот здесь я уже нас участвует Яна Смирнова из Уральского федерального университета, думаю, тоже, может, она расскажет о практике, как это удалось реализовывать в Уральском федеральном университете, это один из лидеров по вовлечению сотрудников университетов в значит, аналитическую деятельность, связанную с развитием сектора НКО и Деятельность в области консультирования, методической поддержки ресурсного центра одновременно УРФО, один из лидеров области развития проектного обучения, поэтому очень рада ну, такому участию Уральского университета в нашем проекте. И значит, потому, что этот опыт будет реализовываться. Очень интересный опыт, Люблю очень приводить Ярославского государственного университета, когда тоже ä, ä, руководитель ресурсного центра ä, НКУ Ярославской области Мария Саева одновременно является и. Ä, в, в, значимым, ответственным сотрудникам университета, которые реализуют проекты, связанные с развитием третьей миссии университета, как раз построенным на развитии совместных проектов университета и некоммерческих организаций. Поэтому такая более широкая интеграция, это тоже может быть университетов с некоммерческими организациями, социальными предприятиями, это тоже очень важно такой дополнительный, Результат, ожидаемый результат нашего проекта, он может быть, не прямый, но мы абсолютно уверены, что увеличение плотности коммуникации, расширение числа контактов между сотрудниками, специалистами, руководителями НКО и университетов, социальных предприятий, он будет очень полезен и позволит много что содержательного достичь в будущем. Ну и, наконец, важно, вот я начал с того, что это формирование культуры, сотрудничества между университетами и социальными предприятиями НКО, действительно очень важно и доверие да, того, что можно рассчитывать на, на содержательные продуктивные результаты совместной работы, потому что всегда есть, иногда бывает ощущение вот, неуверенности, а будет ли что-то содержательное, а не махнут ли рукой там студенты там, на середине пути, а не наоборот, не забудут ли социальные предприятия там, о том, что вот у них есть такой партнер университета. Вот. И это приводит часто вот, наличие города барьеров, дефицит коммуникации, неправильно к кому обратиться, кто действительно может быть увлечен в такую содержательную работу, часто является таким препятствием, барьером на пути сотрудничества с университетом. Вот наш конкурс, когда мы совместно, вот, организаторы конкурса и высшей школы экономики, и агентство социальных инвестиций и инноваций, вот, такое организационное сопровождение этих контактов, да, и где-то помочь в модерировании там, возникающих не, там, может быть, недоразумений, сбоев в коммуникации. Вот, за счет этого мы рассчитываем вот эти вот барьеры преодолеть, или, может быть, даже вообще, что они окажутся сняты. И мы на вот такое вот сотрудничество. Расширим. и потом мы рассчитываем что этот конкурс станет постоянным и соответственно вот такого вот, рода масштабирование практики я думаю она будет развиваться и тематика проектов будет развиваться расширяться они будут очень полезными и содержательными и повторюсь для некоммерческих организационных мероприятий а и для самих университетов вот поэтому на этом я как бы а, в заканчиваю и хочу дальше вот передать слово коллегам которые я думаю очень подробно и интересно расскажут о позитивных результатах такого рода сотрудничества спасибо Большое вам спасибо. Мне кажется, что без вашей экспертной поддержки, в общем-то, эта идея бы не родилась и не пошла в массы. И отдельно спасибо за то, что вы так детально показали, в общем-то, то, что это улица с двусторонним движением, да, и нет вот какого-то такого, то есть то, что однозначно, с чем не нужно приходить в конкурс, это с каким-то потребительским отношением друг к другу, да, то есть вот наши коллеги со стороны Высшей школы экономики Лия и Магдалина в прошлом году предложили колоссальные совершенно усилия по удержанию студентов в рамки этого конкурса. Да? Но мы точно так же просим и некоммерческие организации и социальных предприятий очень бережно и нежно относиться к тем студентам, которые берутся за решение ваших задач. Но вот сейчас я бы хотела передать слово Марине Дадоновой. Марина, расскажите, пожалуйста, чем живет сегодня социально-предпринимательский сектор. Да, мы очень хорошо знаем, что есть некоммерческие организации, мы, очень, уже мы привыкли к их работе, мы, в общем-то, понимаем, да, что без этих людей сообществу сейчас очень и очень сложно выживать. Про социальных предпринимателей мы читали, это где-то на слуху, мы немножко не понимаем, да, это НКО или это бизнес, поэтому будем очень рады, если вы можете нам немножко больше будем об этом рассказать и нужна ли какая-то помощь социальным предпринимателям сегодня. Спасибо. Да, здравствуйте, коллеги. С большим удовольствием расскажу, да, социальное предпринимательство – это бизнес, это такая организационная форма, которая вместе с помощью, да, решением социальных каких-то задач и проблем, вместе с тем позволяет зарабатывать деньги, ну и, в общем-то, существовать на свои собственные заработанные средства. Ну, конечно, многие еще и привлекают дополнительные, да, гранты и так далее, но в целом, да, это бизнес – и а, с радостью хочется сказать, что на самом деле в последнее время количество социальных предприятий стремительно растет, а, реестр пополняется, а, и социальное предпринимательство становится на самом деле все более привлекательным видом бизнеса. А, и только за последний год количество социальных предприятий в реестре увеличилось больше, чем в два раза. А, если вспомнить на 10 апреля этого года количество социальных предприятий в реестре было 6690, а чуть меньше год назад количество было всего лишь сорок то есть видно динамику, да, социальное предпринимательство действительно становится более популярным, более востребованным, и на самом деле уверена, что сегодня это количество даже еще немножко больше по сравнению с 10 апреля. Важно сказать, что да, есть вот примеры успешных предприятий, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Они успешно ведут свою деятельность. Это, возможно, на слуху такие предприятия, как и организации, как простые вещи, моторика, творческие, мастерские, серебряные годы, может быть, даже. Ой. Да, вот взбодоражилась, даже, даже Zoom взбодоражился от названия. Да, но сегодня даже вот в реестре да, от общего количества социальных предприятий очень много организаций, которые находятся только на стадии раннего восстановления, и большинство из них сталкиваются с проблемами поиска средств и привлечения инвестиций на развитие. На самом деле, эта проблема не только начинающих да, социальных предпринимателей, но и уже состоявшихся. И а, вот такой затянувшийся постковидный период, новые вызовы, связанные с санкционными ограничениями, они эту ситуацию усугубляют в последнее время. А, опрос фонда «Наше будущее» показал, что влияние новых экономических реалий на бизнес ощущают 84% участников социального сектора, то есть это ну, большой большой процент. И сегодня одной из самых острых проблем стало изменение механики продвижения продукции и услуг из-за того, что многие привычные социальные сети, каналы продвижения, они в общем-то с рынка ушли, да, а для многих социальных предпринимателей эти каналы являлись ну, в общем основными каналами продаж. И сегодня порядка 60% социальных предпринимателей признали, что главная такая антикризисная мера для них ⁇ это мониторинг новых каналов продвижения. И еще такая одна не менее важная проблема для социальных предпринимателей сегодня ⁇ это острая нехватка высококвалифицированных кадров. Даже сами социальные предприниматели, многие из них, не обладают такими полноценными навыками по проработке эффективных бизнес-моделей своих проектов. Также у них возникают трудности в части а, систематизирования продаж, а, получения операционной прибыли, а, продвижения да, своего бренда на рынке и, и так далее. И если мы вот сложим все это воедино, да, с одной стороны, это такие внешние условия, с другой стороны, это внутренние условия. Если мы все это сложим, то становится понятно, что для социальных предпринимателей сегодня как никогда актуален поиск новых возможностей в развитии своего дела, ну и в том числе да, с минимальными финансовыми затратами. В этой связи, как мне кажется, вот проект да, индивидуального волонтерства это просто какая-то волшебная палочка, да, которая всех заинтересованных сторон так одаряет, можно сказать, где студенты могут помогать интеллектуально, и если сама организация находится только в стадии там, становления, и у нее недостаточно ни денег, ни времени да, на маркетинг, продвижение, брендинг, привлечение там, новых инвестиций, поиск новых каналов, привлечения инвестиций и другие направления в зависимости от задач предприятия, мне кажется, здесь именно вот этот проект он помогает решить эти проблемы, и в том числе для самих студентов помогает да, как-то проявить себя, показать себя и применить полученные навыки на практике, да, с пользой и для себя, и для общества. Вот, наверное, так вот с точки зрения социального предпринимательства. Марина, спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что вот такой... Адвокат в хорошем смысле нашего конкурса сможет до всех членов Комиссии опоры России, до тех социальных предприятий, которые входят в состав Комиссии, как бы донести ценность конкурса. И у нас действительно по итогам прошлого года есть очень хорошие результаты, в том числе и социальных предприятий. Мы очень надеемся, что в этом году мы немножко больше привлечем людей именно из этой сферы, потому что ну, действительно в прошлом году до нас социальных предприятий дошло не очень много, хотя, как мы видим, благодаря статистике, которую вы привели, их, в принципе, сейчас еще не так много, как, наверное, третий, как хотелось бы видеть. Спасибо вам огромное. Я хочу сейчас передать слово Анфисе Дмитриевой. Анфиса, расскажите, пожалуйста, вы как человек, который погружен прямо вот в самую середину, вообще, кипучей студенческой жизни, чем живут студенты высшей школы экономики, да, и правда ли, что молодое поколение сейчас не только про какие-то развлечения, да, и какую-то выгоду, а про социальную пользу и про применение себя вот в самом таком широком аспекте. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Очень рада начинать свой рабочий день с вами. Мне кажется, это большое счастье, большая удача. Спасибо большое. Да, сейчас расскажу вам про несколько практик и стараюсь доказать, что студенты на самом деле еще и про социальное доказать, показать, вдохновить. Я хочу рассказать про несколько интеллектуальных проектов, которые у нас действуют, существуют на самом деле с момента появления волонтерского центра в том виде, в котором он существует сейчас. Появился волонтерский центр вместе с ковидом, вот так вот соединилось все плохое и хорошее, и на самом деле проект популярный и интересный. Есть проект, который называется «Смолток». Он окружает вокруг себя пенсионеров, которые участвуют в проекте «Московское долголетие», соответственно, московский проект. Бабушки, дедушки, которые находятся на пенсии. Большинство из них, кстати, очень активны. И наши студенты, причем студенты нескольких кампусов, Московский, Санкт-Петербург, как минимум, которые в основном обучаются на программах, связанных с языками, либо с коммуникацией, то есть журналистика, медиакоммуникация, филология, иностранные языки, межкультурная коммуникация. И эти ребята общаются с бабушками, дедушками в таком формате 15-30-минутных телефонных разговоров либо по whatsapp у обучая их иностранным языкам. То есть сейчас у нас э, наши подопечные, это примерно 80 человек, изучают английский, французский, испанский и даже итальянский э, с нашими волонтерами разных курсов, но в основном это волонтеры, которые имеют, как я сказала, компетенции в ну, знании иностранных языков. Когда мы отбираем ребят на этот проект, мы просим предоставить какие-то данные о сертификатах, чтобы не то, чтобы убедиться, как бы обманывают нас студенты или нет, знают ли они иностранный язык, а чтобы на самом деле перераспределить их между подопечными, потому что среди пенсионеров есть люди, язык вообще с нуля, а есть те, которые в своем недавнем прошлом были преподавателями иностранного языка и на самом деле хотят, хотят продолжать просто поддерживать свой уровень. И, соответственно, уровень знания языка у наших волонтеров – это просто необходимое знание, чтобы соединить вот эти прекрасные пары, которые существуют. Проект а, длится уже больше двух лет, и за это время появились теплые пары, дружеские уже между студентами и подопечными, которые общаются уже не только в рамках этого проекта, но и ходят друг к другу в гости. Это такой пример, на самом деле, проекта с одной стороны для прокачивания да, своих компетенций и применения компетенций, которые студент получает в рамках обучения на образовательной программе в пользу общества, с одной стороны. С другой стороны, это связь между поколениями. С третьей стороны, это выход за какие-то рамки, комфортные рамки и выстраивание каких-то отношений уже с внешним миром, я имею в виду, да, здесь и между поколенческими, и просто когда студент в студенте своих однокурсников да, примерно одного возраста, мне кажется, интересно еще посмотреть и пообщаться, и помочь, поддержать людей, которые либо младшие если это дети, либо старше, если пенсионный возраст. Соответственно, этот проект – это одна история. Есть еще практика вышки это экспедиции. Во-первых, есть проект «Открывай Россию заново», когда в рамках проекта образовательной траектории выезжают экспедиции в регионы и помогают проводить исследования на местах. Есть экспедиции, которые случаются не только в рамках открывая Россию заново», а когда к нам приходят внешние партнеры, которым мы готовы помочь. Например, год назад с нами начал сотрудничать Центр современной истории, и чудесные коллеги проводят экспедиции в крепость Пилау – это Балтийск. И Здесь есть возможность применить свои навыки, связанные с образовательной программой «История». То есть мы обращаемся на образовательную программу «История», спрашиваем, готовы ли они отправить студентов, чтобы те получили как практику, да, защи защитили летом практику вот этой экспедиции. С одной стороны, с другой стороны, это кругозора студентов. С третьей стороны, возможность попробовать сделать что-то ручками, то есть свои... Знания, которые получают, опять же, на образовательной программе, они применяют в поддержку э, восстановления этой крепости. Ну, еще такое скажу э, плюс. Э, нам сказали, что крепость, вот, коллеги из Центра современной истории, что крепость на самом деле сейчас действующая в плане как э, об, объект, да, но... Доступа к нему простому человеку нет, а вот людей, которые занимаются исследованием и восстановлением, восстановлением крепости, туда можно попасть. И, соответственно, вот наши студенты получают возможность такую уникальную очутиться внутри и еще ручками что-то поделать. Третья история. Хочу сказать еще не только про такие soft skills, но все-таки про хард. В прошлом году мы также запустили лендинг, то есть сайт, который был разработан нашими студентами, обучающимися на программе «Бизнес-информатика». То есть студенты учатся программировать, учатся управлять электронными продуктами. У нас была необходимость провести, провести проект в поддержку донорской акции. И для этого нам нужно было сделать лендинг, рассказать пользователям, что донорам становиться совсем не страшно и вообще достаточно просто. Нужно просто основные правила изучить. И мы обратились в НФРЗ, Национальный фонд развития здравоохранения, и коллеги поддержали нас и предоставили материалы, инфографику. И параллельно мы обратились к нашим студентам, которые умеют программировать, и вообще в рамках своей внеучебной деятельности, в том числе занимаются еще созданием сайтов. И таким образом у нас случился такой прекрасный проект сотрудничества, который мы реализовали благодаря студенческим да, знаниям и компетенциям. Студент обучается на образовательной программе бизнес-информатика, он учится программировать, почему бы ему его знания не применить в пользу общества и не сделать чудесный такой анимированный лендинг про то, как стать донором. Причем лендинг — это не просто собранная какая-то информация в виде текста и картинок, там были отрисованные сюжеты и возможность поиграть. То есть в формате квеста, листая лендинг, Пользователи проходит и понимает, что какую еду ему там какие-то медицинские препараты перед тем, как стать донором, куда нужно нажать, какую справку нужно получить, и все это вот в таком игровом формате. Сделано только руками студентов. Соответственно, это для студентов огромный плюс и радость увидеть, что ты своими руками сделал какой-то продукт, и этот продукт в итоге НФРЗ разместил у себя на ресурсах, то есть это и дополнительное портфолио после четвертого либо пятого курса, и он может предоставить уже будущему работодателю, партнеру да, какой-то компании, что смотрите, я во время учебы не только учился и там ездил в экспедиции, я еще руками что-то делал, вот посмотрите, что-то значимое есть, можно прям предоставить. Соответственно, проекты сотрудничества с НКО, да, с социальным предпринимательством, это возможность роста для студента еще в плане наверное, я скажу человеческом, да, то есть хочется, вот мы вышки воспитываем, да, студента как неравнодушного человека, который заинтересован в том, чтобы помогать обществу вокруг себя, он не замкнут вот здесь, да, только сидя на паре, он на самом деле может быть заинтересован в чем-то еще, может быть заинтересован в проектах, а может быть даже в будущем стать вашим коллегой, да, например, создателем благотворительного фонда, и есть у нас такой опыт. В Вышке есть несколько благотворительных, добрых студенческих организаций, как мы называем. Они разной направленности. Кто-то, как я говорила, занимается донорством, кто-то экологией, кто-то берет подшествие дома-интернаты с детьми с особенностями развития, кто-то ездит в приюты с домашними животными, когда-то домашним. И наша студенческая организация называется «Открой глаза ребят». Как раз поддержкой детей с особенностями развития, ментального развития ездят с различными мероприятиями, мероприятиями, в том числе обучающими. Соответственно, в этот момент они также применяют свои профессиональные навыки и делают это уже даже вне рамок учебного процесса, как вне учебной деятельности, потому что имеют возможность поехать, имеют какие-то компетенции, которые они готовы приложить в жизнь. И один из выпускников вышки также является выпускником этой студенческой организации. Пару лет назад он зарегистрировал свой благотворительный фонд, и может быть, кто-то из коллег слышал, он называется также как и студенческая организация «Открой глаза». Соответственно, и в этом фонде директор и учредитель – это выпускники Высшей школы экономики, которые когда-то а, участвовали в этой студенческой организации. И здесь мы видим потрясающую траекторию роста, когда студент выполнял какие-то проекты в рамках образования, образовательного процесса, своей траектории, но настолько заразился, да, в хорошем смысле, вот этими добрыми делами, настолько погрузился и понял, что ему а, хочется двигаться вот здесь вот дальше, значит, мы не зря этих людей воспитывали, да, и растили, потому что смогли убедить, что благотворительность и социальная ориентированность — это не только просто что-то хорошее, это возможность еще профессионального роста. Соответственно, сейчас э, уже Леша Нестеренко, вот он, учредитель «Открой глаза», является нашим партнером как учредитель благотворительного фонда, и периодически мы отправляем наших студентов э, к нему проконсультироваться, если это связано что-то благотворительностью, либо зовем Алексея к нам на э, мероприятия что, образовательные, например, на школу волонтера, либо на пр проекты, которые связаны с э, разработкой, социальных решений, и это прекрасная дружба. Поэтому я бы хотела, наверное, нам в ближайшее вот время, на время этого конкурса пожелать вот таких вот прекрасных студентов. Мы постараемся с нашей стороны тоже обеспечить и зажечь, чтобы проекты, которые студенты будут выполнять, применяя свои профессиональные навыки, были не просто вот такими единичными, а были системными, Могли расти, развиваться вместе уже с вами, и, возможно, эти студенты смогут в будущем стать даже вашими коллегами либо партнерами более постоянными. Спасибо вам большое и желаю удачи. Большое спасибо. Действительно, совершенно замечательное такое Вступление, да, и я сразу хочу сказать, что у нас в общем, такой, вернее, работа строилась таким образом, что у нас апробация технологий проходила на базе Московского и Питерского кампуса высшей школы экономики, и вот с августа этого года мы идем уже в регионы, то есть у нас как бы остается с нами. Вышка, да, то есть это официальное сокращение, поэтому буду его использовать. И, конечно же, доступ к студентам Высшей школы экономики – это, ну, можно сказать, не знаю, и эксклюзивная часть. И нам очень повезло, что именно Высшая школа экономики нас поддержала на этапе пилота. И дальше к нам присоединяются пять регионов, пять университетов, которые будут совместно с экспертами из Высшей школы экономики эту методологию применять на своей базе. Да? И здесь я должна сказать, что, наверное, опять-таки вторым преимуществом, одно да, ну, преимущество э, пандемии Анфиса озвучила нам, да, что все-таки волонтерское движение, оно получило то внимание и ту признательность со стороны общества. Да? И второе, то, что у нас все-таки с одной стороны да, нас лишили какого-то, может быть, очного общения, но с другой стороны появилось вот та роскошь, когда можно находиться, например, я не знаю, в Перми и работать со студентами высшей школы экономики в Москве. да, Можно находиться в Иркутске, у нас были это реальные кейсы прошлого года, да, и работать со студентами высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Поэтому вот такая вот... Расширение такого виртуального пространства, мы это, к этому относимся как к большому преимуществу. Поэтому, несмотря на то, что вы можете находиться, ваша организация может находиться не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в одном из городов, где будут наши партнерские университеты, у вас доступ к... Студентам будет практически по всей стране. И, конечно же, те вузы, которые мы отобрали в программу ко второму этапу, да, они тоже, в общем-то, это не просто их желание. Мы смотрели на репутацию, мы смотрели на их компетенции. Поэтому я тоже смог, могу вас заверить, что это ну, действительно очень хорошие, талантливые и известные университеты. А Артем Евгеньевич уже в самом начале достаточно так подробно рассказал о конкурсе и об итогах. Еще мои коллеги, кто непосредственно работал со студентами, тоже э, подключатся, да, поэтому сейчас не хочу дублировать информацию. Просто еще раз напомню, э, как бы, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе. А на самом деле мы ни в коем случае, да, то есть в э, проект поддержан фондом президентских грантов на развитие гражданского общества. Мы ни в коем случае не хотим собой заменить такие вот крупные грантодающие организации. И у нас, наверное, в какой-то степени даже не конкурс, может быть, антиконкурс в том смысле, что мы предлагаем не прямое финансирование, мы предлагаем как раз-таки тот интеллектуальный и трудовой вклад, который очень легко потом, как бы, если вы в конце проекта посчитаете и монетизируете, сколько стоит услуги по запуску лендинга, по проведению исследований, по разработке маркетинговой стратегии, да, вы поймете, что в общем -то, это ничуть не хуже, чем непосредственно да, какое-то прямое финансирование. Вот коллеги сейчас уже скинули ссылку на форму заявки и на положение о конкурсе. Мы принимаем заявки до 25 июня. Да и как раз таки это связано с тем, что потом требуется все равно какая-то обработка дополнительная и уже как бы упаковка под университетские стандарты. И здесь мы тоже очень э, хотим э, попросить... Скажем, да, то есть форма заявки, она с одной стороны достаточно простая, она гораздо проще, чем ну, в общем -то, заявки там, на гранты мэра Москвы, на президентских грантов там, и так далее. Но при этом мы просим, чтобы организации, которые подают заявки, не все-таки были готовы сотрудничать со студентами, сотрудничать с наставниками от университетов на протяжении минимум четырех месяцев да, это с, сентябра, сентябрь, ноябрь, да. с сентября по декабрь этого года. Да. То есть вот, такое, вот, вот такая вовлеченность, и не просто я сформировал задачку и отдал, и забыла в декабре, посмотрю, нравится мне результат или нет. К сожалению, опыт показывает, что такой подход не работает. Да. То есть это здесь действительно такая совместная работа и постоянный как бы, мониторинг, и... Э, там выполнение проекта на протяжении всего года реализации. Вот. И я, наверное, это вкратце сейчас все. Если у вас будут какие-то вопросы, мы обязательно в конце ответим. Я бы сейчас хотела передать слово еще двум коллегам. Вера Владимировна. Барова или Барова, простите, не знаю, как правильно поставить ударение. Исполнительный директор некоммерческой организации Благотворительный фонд развития города тюмения Вера Владимировна, если сможете тоже прокомментировать на ваш экспертный взгляд, в чем, есть ли вообще какие-то преимущества да, для сотрудничества между некоммерческими организациями и студентами, всегда ли они очевидны? И, может быть, тоже у вас есть какой-то опыт э, в этом плане. И после э, э, Веры Владимировны я также попрошу Семена Юрьевича Никонова, если он с нами, тоже отнестись к этому вопросу. Это председатель Псковской областной общественной организации Центра устойчивого развития Псковской области. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Я не ходила к парикмахеру, поэтому не буду вам показывать свое лицо. Спасибо за предложение высказаться. Вообще эта тема на самом деле очень перспективная. И когда мы в Тюменском государственном университете в Центре развития компетенций обсуждали ее с точки зрения взаимодействия, то мы поняли, что пока университеты не готовы выйти из тени, им очень комфортно. В своей нише и поэтому взаимодействие с себе подобными они понимают, а с теми, кто, собственно, для них э, не столь близок и понятен, они осторожничают. Но все, что связано с этим конкурсом, мне кажется, он имеет определенную перспективу, поскольку э, все э, объединения бизнеса, будь то Опора России, Союз предпринимателей, Торгово-промышленная палата. Они определенно нуждаются в переформатировании своего взаимодействия и усиление их за счет возможностей университетов – это определенные выгоды, пока не освоенные и пока еще не включенные в актив. Но некоммерческие организации – бизнеса сегодня к сожалению пока конечно фокусируется не на каких-то структурных программах которые позволяли бы их членам действительно получать дополнительные выгоды возможности или как-то вот в рамках данной программы прямо конкретные услуги выполненные ребятами способными стать профессионалами в будущем поэтому вот я приветствую вот этот конкурс, я считаю, что он нуждается во внимании и поддержке. И с своей стороны мы уже сегодня направили информацию всем, как нам кажется, способным заинтересоваться ею в центр инноваций социальной сферы и в опору России в местную. Пока отклика не получили, но в целом постараемся следить за этим процессом и, конечно, участвовать. Спасибо. Вера Владимировна, большое вам спасибо. Мы понимаем, что действительно, как любая какая-то инновация, да, любая инициатива, всегда со всех сторон очень осторожное отношение, потому что мы все привыкли к определенным поведенческим паттернам, да, и вот выйти немножко вот, говорят, из зоны комфорта и, и не вернуться обратно, это не, не всегда как бы сразу воспринимается, но мы тоже верим в успех. И, в общем-то, в прошлом году, когда это был полный пилот для всех, да, у нас пришли 60 организаций, которые как-то поверили да, и захотели. Поэтому мы очень надеемся, что в этом году у нас будет и расширение географии, и расширение количества участников. И вот если Семен Юрьевич с нами сейчас, да, то, пожалуйста, тоже, может быть, как-то отнесетесь к этому вопросу. Спасибо. Да, добрый день, коллеги, слышно, да? Спасибо за приглашение. Вот у нас такой опыт, что в этом году мы где-то в апреле как раз месяц провели такой круглый стол онлайн совместно с Высшей школой экономики, с Ярославским университетом. Артем Евгеньевич там тоже выступал на этом круглом столе у нас. И мы как раз говорили о третьей миссии университета и взаимодействии университета и некоммерческих организаций, и ресурсного центра. Ну и вот так, это, эта встреча послужила такой отправной точкой у нас для того, чтобы наша организация и наш Псковский государственный университет заключили соглашение о партнерстве и, соответственно, в рамках этого соглашения о партнерстве мы теперь будем ввести такую тему, как социальное проектирование тоже для магистрантов, которые как раз изучают у нас тему некоммерческих организаций и социальная поддержка в широком смысле этого слова. С чем мы столкнулись, что преподаватели, которые работают на этой кафедре, конечно, не очень хорошо представляют себе вообще некоммерческий сектор у нас в области, и поэтому в этом отношении мы видим для себя такой миссии как раз познакомить их прежде всего с деятельностью НКО, чтобы они знали, какие некоммерческие организации существуют, какими проблемами они занимаются, как к ним обратиться. Ну и, соответственно, студенты, магистранты, в частности чтобы тоже более активно именно шли в некоммерческий сектор, а не только проходили практику в каких-то бюджетных учреждениях, как обычно это бывает у них. Поэтому это такое ну, вот взаимное пыление, которое у нас, надеюсь, будет начинаться с сентября месяца. Ну и мы, конечно, возлагаем большие надежды на именно практику студентов, да, потому что мы хотим, чтобы они не только к нам приходили как ресурсный центр на эту практику, но и в другие организации, которые мы будем предлагать для того, чтобы можно было пройти практику на их базе. Но тут другая проблема существует. Не все некоммерческие организации готовы к тому, чтобы принимать у себя студентов на практику, потому что понятно, что это достаточно хлопотная, хлопотная задача и хлопотное мероприятие для самой некоммерческой организации. Но тут надо тоже объяснять выгоду как раз. Мне кажется, вот этот конкурс, он про выгоды, да, то есть каким образом некоммерческая организация может воспользоваться вот интеллектуальными из числа студентов и решить свои задачи, ну, там, не знаю, краткосрочные, долгосрочные. И поэтому, когда они поймут эти выгоды, я думаю, что это сотрудничество будет более успешное и более плодотворное. Ну а в следующем году мы уже сможем рассказать вам, как у нас прошел учебный год и какие студенческие активности у нас в появились. Спасибо. Спасибо, Большое вам спасибо. Я полностью с вами согласна, что действительно, если мы осознаем собственный вывод, да, и опять-таки в, в позитивном ключе мы понимаем, для чего мы это делаем. Да? Мы, у нас есть какая-то мотивация, и выгода это не всегда какое-то вот конкретное, я не знаю, монетарное выражение, это прирост репутации организации, прирост в ее узнаваемости. Да? В принципе, популяризация того, чем вы занимаетесь, может быть, какие-то новые выходы на целевую аудиторию. И здесь ну, действительно вот эти вот все про и контра, обе стороны должны четко совершенно для себя понимать. И вы еще раз подтвердили вот эту тезис, что это не просто как бы, да, конкурс, не просто какой-то бонус. Это действительно в серьезная работа с обеих сторон, как со стороны студентов университета, так и со стороны некоммерческих организаций, которые э, включаются. Все желающие сейчас я бы хотела передать слово нашим и экспертам, и координаторам со стороны Высшей школы экономики, которые в течение года своими руками, буквально да, на своих плечах вынесли все сложности и пилотного этапа, и запуска, и апробации, и, может быть, как раз таки Илья и Магдалина поделятся своими наработками, да, и какими-то сейчас лайфхаками или скажем такими полезными комментариями, что можно уже на этапе подачи заявки сделать лучше, понятнее и прогнозируемее, чтобы сотрудничество было, ну, в общем-то, безболезненным для всех. Лия, пожалуйста, вам слово. А, добрый день, коллеги. Очень приятно видеть такую большую, количество сегодня заинтересованных в нашем конкурсе лиц, среди них есть и старые знакомые, и новые неизвестные мне организации. Но прежде всего хотел начать с того, что задача нашего второго конкурса, такая далеко идущая, это чтобы подобных конкурсов в принципе не было вообще в будущем, потому что вузы, НКУ и социальные предприятия будут так хорошо взаимодействовать, дружить, общаться и укреплять друг друга, что таких конкурсы не потребуются. Но по состоянию на сегодня мы видим, что наш конкурсный механизм как раз и поможет вот этому сближению. Вот первый пилотный конкурс у нас прошел, я считаю, удачно, много хороших проектов получилось, были сложности, были трудности, о них мы еще поговорим, но в целом проекты вышли достаточно достойные. А во втором конкурсе, Оксана уже достаточно подробно рассказала об его условиях, я хотела бы только добавить, что мы не ограничиваемся теми самыми пяти вузами, с которыми уже у нас такие налаженные взаимоотношения. В этих вузах просто в рамках конкурса, в рамках гранта есть возможность поддержки тех самых координаторов, то есть выделения специальных людей, которые будут курировать вот это взаимоотношение студентов и некоммерческих организаций и социальных предприятий. На самом деле… Институт социально-экономического проектирования ведет такой достаточно масштабный проект, он у нас на три года рассчитанный, поддерживаемый фондом Потанина, и в рамках этого проекта мы развиваем третью миссию университета, более широко, не ограничиваясь только прикладным проектным обучением, но и другими методами и подходами. И в рамках этого проекта наработаны очень хорошие и достаточно надежные связи с большим количеством вузов, поэтому я Надеюсь, что к пяти вузам у нас присоединятся еще вузы, заинтересованные в углублении такого сотрудничества, в предоставлении студентам возможности проектной работы с некоммерческими организациями, то есть мы не исключаем возможности, что и в гор вашего присутствия найдется тот вуз, с которым вам будет сотрудничать достаточно комфортно. Затем уже звучала речь о том, что интеллектуальное волонтерство – это такой вклад, который, в общем-то, можно посчитать. да, И об его использовании можно даже отчитаться вам в будущем в каких-то грантовых программах или в других коллаборациях. И здесь обязательно ссылочку мы бросим в общий чат. Я хотела упомянуть другой «Проект» нашего института, который был направлен на развитие культуры оценки социального эффекта работы некоммерческих организаций. В рамках этого проекта мы предложили новый механизм оценки, а также несколько интересных таких способствующих маленьких, скажем так, платформ механизмов, среди которых есть очень простой калькулятор волонтерского вклада. С помощью калькулятора волонтерского вклада подобрав... Примерно специализацию, дату, которую вам предоставит студент, можно посчитать, сколько в вашем регионе стоит такой труд. Этот калькулятор был построен в сотрудничестве с крупнейшим ресурс, ресурсом Headhunting, основан на их данных. И позволяет посчитать, вот буквально показать, сколько в рублях вы получите, используя интеллектуальный труд волонтеров. Ссылочку на этот ресурс обязательно кинем, призываю всех пользоваться, потому что это поможет вам в дальнейшей работе, при подаче заявки на гранты или при разговоре с потенциальными партнерами и поиске поддержки. Также упоминалось, какого рода проекты были самыми востребованными в рамках нашего первого пилотного конкурса. Это действительно были коммуникационные и маркетинговые стратегии, и студенты с ними справились достаточно хорошо. Среди тех, с кем мы работали, были организации, которые наверняка вы знаете, как, например, организация «Особая сборка», это НКО, который работает с людьми с ментальной инвалидностью, дает им возможность простым таким трудом, собирая определенные предметы, заказы, получать работу, социализироваться. Эта организация находится в Москве. Также среди наших партнеров был фонд по защите детей от жестокого обращения. Для этого фонда наши студенты проделали интересную работу, они изучили целевую аудиторию и предложили каналы и возможности взаимодействия с этой целевой аудиторией. Тоже оценка работы студентов была оценена достаточно, была дана а, фондом достаточно высокая. А в, уже в материалах, которые накидали мои коллеги в чат, была ссылочка на брошюру, где мы показали те проекты, в которых мы работали в рамках конкурса, но также те проекты, которые студенты разных вузов делали в рамках своей прикладной проектной деятельности просто желание поработать со социальной сферой. Вот И там прошу обратить внимание на один из последних проектов, Вот он мой самый любимый, к которому я не имею отношения, но имеет отношение институт ЭТМО, который находится в Санкт-Петербурге. Вот, и наверняка подобный подход может заинтересовать и вас, потому что ну, он крайне современный, очень неожиданный. Так один из студентов ЭТМО учил детей благотворительного фонда юм, -Юм детей с ментальными особенностями, рисованию. Детишки рисовали разные фигурки и монстриков. И затем студент переводил эти фигурки в цифровой формат для того, чтобы получить из них картинки NFT, которые могут продаваться на крипто-биржах и могут предоставлять интерес для собирателей-экспертов. И часть этих картинок действительно очень хорошо на бирже, бирже была размещена, одна даже куплена инвестором. И за вполне приличные деньги, 250 тысяч рублей, и половина из этих средств была переведена в некоммерческую организацию. То есть вот такой вот нетривиальный подход к использованию своих возможностей, пониманию цифрового рынка, пониманию графических программ и возможностей дал возможность и студенту прокачать свои навыки, и некоммерческой организации, но ну, казалось бы, вот дети сидят себе и рисуют, да, а вот такой замечательный выхлоп, вот, и разных таких интересных подходов в этой брошюрке указано достаточно много, то есть я предлагаю использовать как такой uh, нас uh, сборник лучших кейсов, ну, чем, собственно, является эта брошюра, и такую подсказку вашей деятельности. Вот, и еще я хотела вам показать один слайд, в котором я попыталась суммировать все те, скажем так, острые углы и те моменты, на которые необходимо обратить внимание, когда вы начнете работать со студентами. Сейчас я покажу вам этот слайд. Все видно? Да, Замечательно. Это буквально одна страничка, но мне кажется, она во многом поможет. Эти все bullet поинты уже были озвучены моими коллегами, но тем не менее, хотелось бы еще раз обратить внимание, чтобы вы относились к студентам в первую очередь как к партнерам и только затем как к исполнителям и рабочей силе, потому что, к сожалению, наш предыдущий опыт первого конкурса показал в том числе, что не все организации относятся к студентам серьезно и с достаточным уважением, то есть, ну, вплоть до того, что звучали слова, что у нас есть деньги. В рамках гранта, который мы можем потратить для того, чтобы выполнить эту задачу, но тут вы предоставляете студентов, почему бы не сэкономить, а и загрузим их больше. То есть вот такой потребительский подход, он, ну, конечно, это неправильный подход в работе с любым партнером, не обязательно студентом, и мы вас призываем относиться к студентам как к исполнителям, пусть не слишком опытным, но тем не менее, с таким исполнителем с горящими сердцами, которые могут привнести вашу работу, в работу вашей организации действительно существенно. Сделать существенный вклад. Очень важно, если будет возможность, изложить вашу задачу так, чтобы она была интересной, потому что вы должны понимать, что студенты будут тоже выбирать да, из тех задач, которые вы будете представлять. И для них, прежде всего, будет интересна какая-то задача, которая позволит максимально их навыки применить. Также очень важно, чтобы когда со студентами, вы начнете свою работу, если вы будете находиться в одном городе, познакомиться лично. Вот, например, в Москве у нас ребята пришли в ту самую мастерскую, где работали особенные люди, и после этого был, ну, просто произошел стремительный старт взаимодействия, потому что когда ребята увидели, что и как действительно происходит, для них вот эта картинка и вот эти слова «ментальная инвалидность», «инклюзивные практики», они перестали быть просто словами, а стали вот таким чем-то, что они действительно в свою жизнь пустили. Поэтому если вы будете в одном городе, пожалуйста, потратьте время на то, чтобы познакомиться с проектной командой лично. А задача была, должна быть четко поставлена. Если задача будет расписана, ну, так, скажем так, а, а, так, что вы сами не будете понимать, а, какой результат вы хотите, а, есть большая вероятность, что задача станет неинтересной. А, поэтому призываю вас... А, Форма заявки предполагает такую возможность описать задачу крайне четко с теми результатами, которых вы хотите добиться. На проект у нас отпущено в этом году достаточно времени, но тем не менее его может тоже не хватить. Мы предполагаем к декабрю, к началу декабрю проекты все завершить, поэтому придерживаться тайм-менеджмента и такого постановки задач и отслеживания этих задач – это такой двусторонний процесс, которому мы просим вас уделить внимание. Артем Евгеньевич уже говорил о том, что… А, будет здорово, если ваши... Ну, даже не здорово, а, скажем так, это, наверное, обязательное условие, чтобы в вашей организации был человек, который за проект будет отвечать, чтобы это было не а, поставлено в задачу какую-то 125-ю кому-то, кто а, забудет о а, а ней завтра, да, а чтобы был человек, который держал руку на пульсе, а, проверял выполнение, проверял выполнение поступательное, вот, студенты сдают сессии промежуточные отчеты уезжают на стажировки в команде в а, экспедиции поэтому а, будет очень здорово если вы им также будете, Напоминать о, о сроках, которые они должны делать определенные задачи. Ну, о взаимном уважении уже мы поговорили. Про коммуникацию, обратную связь, тоже это прям крайне важно, потому что опыт нашей работы с, в, в предыдущем пилотном конкурсе, к сожалению, показал, что э, если нет обратной связи четкой, если нарушена коммуникация, то студент теряет интерес, студенты из проекта могут выходить. Также у нас были случаи, когда исчезали сами организации, которые размещали свои задачи. Причины были очень разные, от огромного количества задач до ухода человека из организации, который не передал этот проект кому-то другому, но тем не менее, к сожалению, в таких проектах остался вот определенный осадок, безусловно, как у НКО, так и у студентов, и такое мы хотели бы исключить на будущее, потому что, ну, это очень грустно, когда хорошая инициатива вот такими, скажем так, нюансами прерывается. Вот, вот та, такой накиданные мои буллет-пойнты, я очень надеюсь, что а, смогут вам помочь, а, если нужно, мы отправим этот слайд вам тоже, чтобы он был вам как подсказкой, Будем рады также консультировать вас. Остаемся с вами на протяжении всего проекта. Вот. Сейчас передаю слово своей коллеге из Санкт-Петербурга, Магдалине Гаэте, которая вот также наверняка добавит то, что я упустила, и расскажет вот о каких-то особенностях своего опыта взаимодействия. Спасибо вам большое, будем на связи. Здравствуйте! Слышно меня, да? да? Я очень рада быть с вами здесь, честно. А, в течение уже год мы работаем и а, работаем с Московской вышкой, а, один университет, четыре кампусы, Работаем очень тесно с Аси, а, с Оксаной Стратенько и уже э, смогли э, делать, общаться, начинать работать с многими э, нашими партнерами НКО. Но я бы хотела с вами как-то поделиться, ну, сначала рассказать чуть-чуть о, о том, какой контекст э, у этого у нас э, в московском кампусе, да, и, э, во-вторых, сказать, что мы не только работаем с питерскими НКО, а, а готовы работать со всеми. И это было бы, честно, прекрасно. Здесь уже почти два года стараемся включить а, в повестки университета, ну, в повестки университета, в повестки кампуса, а, предметительности социальной значимости. Никто лучше, чем НКО, а ассоциации, чтобы понимать, о чем мы э, говорим. Я не буду повторить то, что все говорили. Но только хочу вам сказать, что мы реально готовим студентов для того, чтобы работали с вами. Мне кажется, один из самых <coughs> мне, там, классных моментов в это время, это что было. Когда э, студентки начали мне говорить, что они не знали, как работали НКО что это было открытия для них. Думаешь, как может быть, что мы в 21 век студенты не знаем о третий секторе. Вот и происходит такой. А это были люди из управления государственным и сектора. Так что смотрите, вот, вот такие моменты, мне кажется, они очень классные. И еще один момент, который мне кажется очень важным, что они работают сами. У них есть руководитель. И, и тут в Санкт-Петербурге нас двое. Я руковожу несколько проектов, и моя коллега, преподаватель, Титерская обучка, Светлана Гусклавская, тоже очень знает много у нее есть курсы о, о социальных предпринимателей, своих деталей, и аценка социальных предпринимателей, своей аценка НКО и так далее. Вот мы оба помогаем, поддерживаем НКО, то чтобы, чтобы связи между НКО и проектом ну, были как масло, знаете, что, наверное, я из Чили, но очень много Испании, и в Чили тоже очень много оливка масла. Ну вот короче, мы хотим, чтобы для вас это было легко, понимаете? Вот, вот это мне кажется самое главное. Я хочу вам показать, наверное, да, я хочу вам показать этот э, брошюр, который, ну, каталог, который мы сделали. Я хочу вам показать несколько, несколько из тех, где будут все рассказать или все описывать, да? Но очень бы хотели, чтобы вы видели реальные люди. Okay? Вот этот фонд, как вы видите, это, это, это фонд Апрель. Тут в Санкт-Петербурге очень известный фонд. Это фонд очень добрый, они помогают очень много эм, детских домов. И, но у них, естественно, не людей. Иногда думаешь о фонд чего-то, Апрель, да? а Ём-Ём, Центр и так далее. А там работает три человека. И несколько э, опорных ну, людей. Точка опора, допустим. Да? Нет, очень маленькие фонды, но очень много делают, потому что у них горят глаза. И мы хотим, чтобы у наших студентов тоже горели глаза. И знаете что, это не какие-то слова. Я это вижу. Сейчас у нас, в этом году у нас работали, у нас в на виду, тут в лаборатории управления репутацией в образовании, работали 20 студентов. И еще работает, потому что проекты не заканчивались пока несколько. И ты видишь, как они меняются в течение этих двух, трех, четырех месяцев. Смотрите этот проект. Это ⁇ мь ⁇ м ⁇ Вы бы сказали, о, игно там работает. Да, игно сделали одно. А мы делали другое. Мы помогли им с фанрейсингом. И это проблема, которая есть у всех НКО. Я тоже работала в НКО. И, и в Чили, и, и в России. Я знаю, что делать фандрейсинг сейчас в наших условиях ⁇ это что-то, скажем так, это challenge. И на самом деле, когда у тебя есть 3-4 человека, которые учатся на экономику, третий курс, ну простите, они хоть что-то знают, да, умеют читать и так далее, считать. И, скорее всего, могут реально помогать, чтобы и у вас тоже были хоть какой-то еще знание о фандрейсинг. Еще помогу, покажу вам следующий проект, который мы сделали, просто чтобы посмотреть, что этот проект реальный, и они, и, и они, э, ну, они, они, в, они сейчас идут. Вот это проект, который мы продолжаем работать над, над, над этим проектом. Ну, точка опоры, на самом, точка опоры э, ну, работает с инвалидами помогает им делать спортом, но у них не была или стратегия продвижения, была очень, можно сказать, у них очень, очень классный видео, но каждый раз надо обновиться. И мы сейчас им помогаем этим, этим заниматься. А еще у нас вот такой проект был, и этот проект был и сейчас продолжается. Знаете, работаем со всеми. Это тоже, мне кажется, очень важно. Э, очень важно. Все отрасли, которые делают добро, да, имею в виду при, дом престарелых, это дом престарелых, при храма. Э, эти девушки, политологи, но они любят снимать, вот делают этот проект. И они э, сохраняют э, память э, блокадницы. И еще один проект. Я, наверное, с этим заканчиваю. Вот этот проект. Маня – это очень такой м, добрый, э, добрый фонд, или добрый центр, не фонд, это центр. Э, Нина Юрьевна – это человек сила. Она о, идет вперед все время. И они действительно э, с, э, с нашим э, студентом, Решили несколько вопросов, которые были у них по поводу, э, э, социальной сети. Я не могу не показать это, потому что мне кажется, тоже очень важный. Мне кажется, перспектива, это фонд, который много людей знает. И это фонд, который занимается тут, в Санкт-Петербурге, очень тяжелой, э, скажем так, отраслью. Это дети с тяжелыми инвалидностями, и э, наша студентка, вот это один из проектов, который, знаете, мы э, набрали несколько и остался, остался один студент, вот это она, Наскен Тельмана, но она смогла поддерживать э, фонд «Перспективы» именно в этом плане, в плане э, разработки программы по привлечению волонтеров, им нужны были волонтеры, не все, хотят или могут работать с этими людьми. И, ну вот, получилось очень классно. И вот так, знаете, можно показать несколько еще проектов. Сейчас у нас идут три проекта, ну, которых один заканчивает в сентябре. Да, студенты тоже работают для этого. Имейте это тоже в виду. И а, хочу сказать, что это, через это, этого конкурса да, вот у нас останутся ваши контакты. Но мы не хотим заканчивать работать с вами только в рамках этого конкурса. Мы хотим, да, чтобы мы с вами могли работать и в университете партнеры, мы будем им поддерживать, то их поддерживать тоже. Мы хотим, чтобы вы остались с нами, друзьями. Мы хотим иметь в Питерском кампусе и Лия э, в Москве и э, э, э, Анфиса тоже в Москве. Мы реально хотим НКО Друзей. И с этим я заканчиваю. И, э, э, и очень желаю иметь возможность работать с вами, и чтобы вы могли тоже работать с нашими э, у нее сидеть партнерами. Спасибо большое. Магдалина, спасибо большое. Я, наверное, поделюсь такой личной э, историей, да, потому что, как я говорила, вот основная работа с некоммерческими организациями, социальными предприятиями, она легла на плечи Ли и Магдалины. Мы в мае и июне проводили фестиваль студенческих проектов, да, на базе двух кампусов Вышки и когда мы были в Питерской вышке, что меня лично глубоко поразило, когда студенты начали рассказывать, да, и там было так построено таким образом, что присутствовали и студенты, которые реализовывали проекты, и НКО, с которыми они работали. И когда студенты начали рассказывать о своей работе и начали говорить мы, говоря об организации, да, то есть они вот настолько уже за это, ну не самое продолжительное время, они настолько прониклись тем, что делать некоммерческие организации, они настолько себя стали э, чувствовать именно частью вот этого и партнерам той организации, с которой они работали, что они не говорили, что вот мы студенты там и они НКО, да, у них звучало мы НКО, и это настолько меня подкупило, что честно, я уже даже на сами результаты смотрела гораздо меньше, чем на вот эту вот связь, которая установилась, и мне кажется, что это такой вот один из побочных эффектов, на который, может быть, мы не рассчитывали и не ожидали, но для нас это было безумно важно, что это действительно больше, чем конкурс, это больше чем какие-то формальные отношения это именно про долгосрочность про дружбу про партнерство я уверена что к этим студентам придут еще не раз да и ребята точно так же будут вкладываться в те задачи, которые они слышат. И, наверное, сейчас, чтобы вот, завершить историю с университетами, тоже вас не задерживать надолго, Яна Смирнова, директор АНО «Информационный центр развития социальных инициатив Урал-Добро», директор Центра развития местных сообществ и инициатив Уральского федерального университета. Яна, если вы может быть, если вы можете... Вот тоже буквально в паре слов поделиться э, вашими ожиданиями, да, уже тем опытом, который у вас есть. И большое спасибо за то, что Уральский федеральный университет э, присоединился к нам в этой истории, да, может быть, тоже какие-то у вас есть лайфхаки там или какие-то полезные комментарии. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Мы активно развиваем все три формы взаимодействия НКО и студентов. Это и волонтерство, и практика, и проектное обучение. Проектное обучение – самая активная форма у нас сейчас. И вот знаете, у нас каждый семестр получаются проекты, о которых хочется рассказать и которые нам открыли что-то новое. И если говорить вот кратко сейчас очень о лайфхаках, да, то я бы сказала, что... Проще идут те проекты, которые мы проводим через ресурсный центр, через Урал Добро. Почему? Потому что мы тогда снижаем вот эти риски. НКО заняты, НКО не всегда держит тон взаимодействия со студентами. Вот очень актуальный слайд об этом вы показывали, правда, очень актуальный, подпишусь под каждым пунктом. И лучше всего получается, когда мы берем проект, который делает ресурсный центр для НКО, и в него включаем студентов. Вот если такие проекты можно подавать на конкурс, то это здорово, потому что они получаются вот такие комплексные, и у них всегда результаты получаются выше. Мы просто учитываем много нюансов, уже есть опыт и все такое. Вот, это один. Второй лайфхак, вот знаете, самые неожиданные и яркие результаты получаются там, где мы даем молодежи свободу в в поиске новых решений, а это получается обычно там, где у нас целевая аудитория, молодежь. Вот наш кейс, например, вот этого семестра, это благотворительная ярмарка, на которой мы решили объединить некоммерческий сектор и молодежную целевую аудиторию, да, вообще с нуля, вот просто эта идея пришла с нуля. И вот когда молодежь понимает, для чего она это делает, и студенты понимают, что им нужно привести и вовлечь молодежь в это мероприятие, у них это получается лучше, чем у профессиональных организаций с большими бюджетами. Я не знаю как, но все участники ярмарки, это были крупные некоммерческие организации, у которых есть инклюзивные мастерские, и «Город мастеров», и «Благое дело», известные у нас на коммерческие организации, «Про добро», они все сказали, что вот эта ярмарка была самой эффективной в прошлом году. И по выручке самой эффективной. Хотя целевая аудитория – это была полностью молодежь. И эту целевую аудиторию привели студенты. И вот каждый раз, когда мы учитываем вот этот момент в постановке задач, и студенты должны выходить на целевую аудиторию молодежь это получается чем мы смогли бы без них. Вот. Это тоже такой вот лайфхак из всех последних наших случаев. Но ведь у нас своя специфика, мы все-таки больше, у нас идут заявки на пиар, рекламу, продвижение, это связано со спецификой нашего ресурсного центра, поэтому вот, наверное, такой момент. Вот. И еще тоже очень важный момент, это когда у студентов есть возможность продолжать. У нас не от, нашей, не от нас это зависело, не наша была инициатива, но очень часто те, кто вышли на какой-то проект в следующем семестре, снова стараются взять этот проект и потом снова. И сейчас, когда у меня закончилась проектная, у меня вот в этом году, вот, две девушки вышли теперь хотя бы на практику, чтобы продолжать этот проект, представляете? Это, конечно, тоже очень здорово, и эти студенты получаются уже, ну, постоянные волонтеры этого проекта, этой организации, иногда они знают мелочах, а этом больше, чем какой-то сотрудник, да, другой этой организации, вот, это тоже ценная вещь, и мне кажется, вот эту преемственность можно даже продумывать и планировать заранее, потому что мы об этом не думали, но оно есть, вот. Ну вот и кроме того здесь я не знаю будет ли возможность в этот конкурс включить проекты, которые будут реализованы во время практики. Вы нам потом об этом расскажете, или это речь идет только о проектном обучении? Но все-таки вот я все больше потенциал вижу им и в практике студентов тоже. Вот у нас сейчас вышли буквально три дня назад на практику студенты. И в этом году мы тестируем новые формы организации, практики и отбора студентов. И вы знаете, прошло всего три дня, мне уже есть чем гордиться. У нас сейчас просто с вами нет нету времени, да, но я бы вам уже рассказала очень классный кейс, то, что делают наши юные практиканты. И, конечно, у практики там немного другой оттенок. Мы их берем как коллег, как профессионалов. Вот. И вот у нас пока не такой большой охват количеству вовлеченных студентов, как по проектному обучению, но очень большой потенциал у этой формы, безусловно, тоже есть. Вот. Очень здорово, что этот проект объединит нас с другими площадками, мы сможем делиться опытом и всеми вот этими находками, открытиями, и всеми нашими кейсами. Это просто вообще спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Мы, Безусловно, у нас это ни в коем случае не последняя встреча, да, и мы надеемся, что в конце года у нас все участники и все партнеры смогут поделиться э, вот уже какими-то реальными, совершенно э, состоявшимися и проектами, и практиками там, и так далее. Да, и, конечно же, Должна сказать, что чем больше какого-то такого обмена полезными полезной информации будет даже между университетами, участниками, кажется, тем более вот эта вот методика будет становиться все более и более совершенной, потому что действительно у каждой площадки свой, свой опыт, он уникален, он где-то специфичен для региона, где-то специфичен для там, самой организации, кто занимается курированием тех или иных вопросов. Да, поэтому здесь, в общем, вот это, мне кажется, биологическое разнообразие, оно делает наш опыт и наш проект более и более каким-то таким успешным, понятным и применимым уже, наверное, практически вот в любой сфере, в любой области. Я вижу, что у нас есть желающие из нашей аудитории, Александр Сергеевич Пашин, если мы вас не, не утомили, да, если вы можете к нам подключиться, расскажите, пожалуйста, о чем вы хотели. Добрый день, меня слышно? Да, слышно, а, спасибо. Добрый день, меня зовут Александр сергеевич бажен Значит, я в нескольких постасях. Значит, первое, это я генеральный директор эксперт наук, который является социальным предприятием, как раз вот представители вот этой части. Значит, 25 лет я работал в университетах нашего города, это город Владивосток. Значит, у меня были, естественно, дипломные работы, дипломники, которыми я руководил. Значит, теперь на посту, так сказать, директора социального предприятия я с другой части уже поработал со студентами, то есть пытаясь сюда вот объявления таких широких конкурсов привлекать студентов к подобным вещам, проектам. То есть у меня были студенты на практике, конечно, это достаточно проблемная история. Потом практика у нас, выходившая на диплом, но там проблемы со студентом в том, что особенно, который выходит на практику дипломную, что его задача, конечно, диплом получить, и не всегда, значит, это все заканчивается, ну, как сказать, удачно для самого проекта. Значит, второй момент, там у меня было написано, что мы как раз вот, наше предприятие было удостоено высоким званием Министерства образования и науки за вклад, значит, мы... Значит, выставляли проект, это Всероссийский научно-студенческий журнал студент-аспирант-исследователь. То есть, этот проект был отмечен министерством. Значит, и хотелось бы, если, конечно, организаторы конкурса сочтут это для себя полезным, хотели предложить сотрудничество и стать информационным партнером вот этого проекта. И даже больше сделать, допустим, предложить сделать спецвыпуск журнала, посвященного. Как раз превращению отчетов по проектному обучению в виде статей. Получается, будет накапливаться определенные статьи, которые помогут следующему, как сказать, поколению студентов на что-то опираться в своих вот изысканиях, ну и фиксировать вообще проектные результаты не только в виде слайдов, обмена, то есть, это уже будет некий научный стержень, то есть если будет интересно, можно связаться, значит, это обсудить вопрос. Мы готовы даже предоставить бесплатно этот, значит, свой выпуск. Значит, ну а по поводу самого проекта, конечно, то есть перспективно, опыт работы с социальными именно предприятиями, то есть здесь в основном, как и говорилось раньше, НКО, и, он, и НКО, конечно. Который будут психологи третьего тысячелетия. Они вселенной да. не умеют приходить. Вот их на Коллеги, да, выключите, пожалуйста, микрофон, если да. Значит, Спасибо. опыт у меня был работы непосредственно по привлечению именно социальных предпринимателей к вот подобной работе и к работе, вот, как сказать, к научной работе, в этой, ну как, насколько это возможно. Но, конечно, социальные предприниматели хуже, чем НКО. То есть НКО все-таки, конечно, они постоянно участвуют в грантах, и вот, вот, вот это участие, оно как-то когда больше, видимо, опыта накоплено к подготовке документов ко всему. Социальное предприятие – это, конечно, такая ну, тяжеловатая сфера, но, тем не менее, вот уже вот в этом направлении работаю. То есть, получается, наше предприятие само по своей инициативе ну, движется в этом же направлении. Поэтому мы, конечно, поучаствуем в конкурсе, не знаю, насколько там удастся нам выиграть с проектом, но вот в плане вот партнерских отношений хотелось бы, конечно, сотрудничать но ну и с другими вузами и центрами, если есть отдельный интерес к нашим, допустим, информационной площадке, тоже мы будем ждать от вас весточку. Спасибо. Александр Алексеевич, большое вам спасибо. Ну, Во-первых, спасибо за то, что вы с нами так поздно по вашему времени, да, насколько я понимаю, у вас уже… Э, ну, так... 20 минут 8 у нас постоянно работа с Москвой, это вот до часу ночи, то есть это как-то у нас мы уже привыкли. Мы постараемся держать себя э, в рамках, э, да, и большое спасибо за предложение. Если можно, пришлите, пожалуйста, ваши контакты, и мы с вами уже после семинара тогда свяжемся, mm -hmm. и э, помимо конкурса подумаем, что можно э, нам сделать. Mm -hmm. да, э, э, э, и, коллеги, э, большое спасибо, что наша аудитория, на в основном с нами вся и осталась, кто подключался, да. э, Если сейчас остались какие-то вопросы, у вас дали уточнения, то, пожалуйста, мы готовы на них Ответить Мы обязательно пришлем э, запись этого вебинара, э, для того, чтобы он у вас сохранился. Я также хочу обратить еще раз внимание на ссылку, которую дала Лия. Это как раз-таки вот по оценке э, вклада волонтеров, э, по какой-то там э, монетизации вклада волонтеров. Это действительно э, те данные, которые можно... Э, даже потом, скажем, включая какие-то ваши грантовые заявки, в, в отчетность там и так далее, да, когда вы можете показать вот, степень монетизации и привлечения дополнительных ресурсов, да, то есть как, так, как расширение финансовых возможностей организации. Поэтому отлить от ссылка, которая была опубликована, надеюсь, что будет полезно. Вот. И сейчас вопрос уже, наверное, можно озвучить голосом, если они есть. Вот. Рада приветствовать отдельно ДВФУ. Наверное, я, я каждый раз это говорю, да, не в обиду другим университетам, но мне кажется, что это просто самый красивый кампус. У нас в России, я не, честно не знаю, как у вас там студенты учатся, потому что я бы не смогла там учиться. Мне кажется, я бы сидела все время на берегу и любовалась вашими видами и, и, и вот, вот, вот этими всеми красотами. Поэтому здорово, давайте да, тоже подумаем, чем мы можем быть вам полезны. Да, если можно, спасибо, у меня не включается камера, я Татьяна Александровна Зяблицкая, руковожу Центром развития компетенции студентов «Универмагия» при Школе экономики и менеджмента ДВФО, и мы как раз стали активно работать со студентами в области социального предпринимательства. Пока у нас только пробные шаги, пока с НКОшниками у нас только есть договоренность с нашим местным ресурсным центром «Оно развитие», на то, что они будут с нами работать со студентами для практики. А сейчас активно, пока студенты моей организации, проходят стажировку в коммерческих организациях. Но тот опыт, который мы нарабатываем сейчас, очень интересен. У нас очень хорошая команда сформировалась уже из постоянно действующих студентов. Поэтому давайте дружить, обмениваться компетенциями и делать хорошие дела. Очень рада то, что я попала сегодня на эту площадку. Да, Татьяна Александровна. Ну, я думаю, что ваш университет он как минимум может присоединиться, как одна из площадок, да, если есть какие-то, допустим, задачки, которые вы сочтете важным там, и интересным, то мы с удовольствием ваших студентов подключим. подключим. Вот. Я готова передать вам все методические материалы, которые у нас есть. В принципе, по развитию социального предпринимательства и по популяризации социального предпринимательства в университете у нашей организации, в принципе, более чем двухлетний опыт работы в этой сфере и сотрудничество с разными вузами нашей страны, поэтому мы тоже все материалы в открытом доступе есть. Я с удовольствием вам отправлю тогда с вашим позволением, может быть, в WhatsApp или где-то мы спишемся. Да, спасибо большое, я оставила в чате свой да, телефон, видела. Угу. Да, поэтому давайте списываться, мы продолжим работу очень активно в новом семестре, сейчас дополнительно готовимся к запуску, и поэтому ваши методические пособия, ваши рекомендации и возможное партнерство между нашими организациями, я думаю, давайте, давайте вот этим, в эту сторону думать и работать. Приложу. Спасибо. Я думаю, что коллеги из Высшей школы экономики тоже поддержат, что у нас вот расширение на Дальний Восток это это здорово и замечательно. Коллеги, если других вопросов больше нет, но, во-первых, все наши контакты они есть у нас на сайте, нам всегда можно позвонить. Или написать. да, И у нас действует телеграм-канал. Ульяна, если вам не сложно, можете, пожалуйста, тоже сюда скинуть в чат ссылку на телеграм-канал по конкурсам. Мы тоже всегда в доступе. Как для партнерства сотрудничества, так и, в доступе, так и по вопросам каких-то конкурсных процедур. Вот, и контакты Магдалены тоже, я думаю, что они будут очень полезны, потому что у человека, помимо того, что я просто очень тепло и нежно отношусь к Магдалене, да, у человека такая вот глобальная экспертиза во многих вопросах, и тоже будет полезно, поэтому здорово, что мы так вот выходим за рамки обсуждения просто конкурса, да, и уже какие-то партнерства у нас прямо... Сразу в процессе налаживается. Коллеги, если других вопросов больше нет, я хочу вас еще раз поблагодарить за ваше участие и за время. И вот я тоже добавила свои контакты. Замечательно. Совершенно. да. И мы с вами остаемся на связи. На самом деле очень ждем заявок от некоммерческих организаций, и от социальных предприятий и... Не знаю, если вы действительно там как-то пока затрудняетесь сформулировать, какую задачку можно отдать студентам на аутсорс, посмотрите еще раз, пожалуйста, вот тот каталог проектов, на который мы неоднократно в чате ссылались. Мы за, э, пришлем запись данной сессии, обязательно еще раз продублируем те ссылки, которые мы сегодня давали, чтобы у вас вся информация максимально была под рукой. Поэтому Спасибо вам большое. И хорошего завершения рабочей недели сегодня и завтра. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Всем рада всех видеть. Спасибо, до свидания. Спасибо. До свидания.